всем привет ребят я посмотрел что под моим роликом мой рабочий день много комментариев вот про эту таблицу какие пользоваться более того мне вчера скидывали уже пару ссылок на людей вконтакте которые завели такую таблицу рассказывают про нее и прям вот ну хвастаются тем что вот теперь начну работать я очень рад что кого-то это мотивирует я очень рад что есть другие вопросы вот почему расписание в excel или какой-нибудь google календарь не пробовал ну честно говоря я много чего пробовал у нас вот экселевская таблица как-то зашла, мы работаем вдвоем в ней с одним человеком и а вдвоем с другим человеком. Поэтому я сегодня покажу, как это делать, как можно сделать простую таблицу. Мы пользуемся не Excel, как вы могли догадаться, мы пользуемся Google Docs. Адрес docs.google.com. Есть еще там mail документы, есть вроде Яндекс, какие-то даже документы, я не знаю. Короче, много таких сервисов, где можно онлайн вести таблицы, вести онлайн документы. Это удобно, когда тебе нужно, чтобы документ мог, мог кто-то посмотреть. Давайте приведу пример удобства пользования, да? Вот у нас есть табличка по битве героев по нашему проекту, и вот он, она ведется онлайн. Ее может редактировать несколько человек, вписывать, дописывать, вот это вот очень удобно, на самом деле удобно. И подписчики могут заходить, смотреть результаты, если им это интересно. Вот. Но сегодня не про это, сегодня про собственно табличку организации рабочего времени. Есть куча инструментов, повторюсь, вы можете пользоваться чем угодно. Чтобы сделать табличку, мы Google Docs, значит, заходим на Google Docs, и здесь есть плюсик. Нажимаем плюсик, создать табличку. У меня уже есть готовые тестовые, не буду поэтому создавать. Что мы делаем? Мы берем несколько ячеек теперь. Э и объединить ячейки делаем. Это все очень просто. Объединить все. И у нас получается вот такая большая ячейка. В эту ячейку мы вписываем день недели. В нашем случае это понедельник и, например, вторник. Здесь мы пишем время, здесь мы пишем дело. Чем хорош... Э Excel, да, или вот ну похожие инструменты инструмент создания таблиц для этих дел. Вы можете сделать дополнительные графы. Например, вы хотите сделать графу примечания Или ссылка на клиента, например. Или ссылка на материалы. То есть все эти таблички вы можете сделать. Но у нас это просто время и дело. У нас там, кстати, табличка, ну, вы видели, может быть, в ролике она двойная. Она и для меня, и для сотрудника. Поэтому она вот у нас написано шеф. Ну, меня так в шутку называют шеф. И я называю чувака работник месяца, поэтому у нас, видите, вот его задача, его время дело, мое время дело. Вот, и это расписано по дням. У нас здесь будет два дня, чтобы нам далеко не ехать, да, вторник и понедельник. Я их выделяю цветом, мне так удобнее. Опять же, вы можете делать все, что хотите. Я думаю, что, ну, базовые навыки работы с такими вещами типа Excel есть очень у многих из вас, поэтому здесь не стоит долго останавливаться. Главное, сам принцип, да. В конце концов, можете в блокноте такую таблицу вести, если вам удобно. Итак, есть четкие временные рамки, когда должно произойти какое-то событие. Например, в 18.00 строго у меня в понедельник должен быть скайп с из ВСП. Например, в 20.00 строго должен быть поддерживающий вебинар. С 21 до 24, то есть до 00, 24 .00, вообще не пишут, но я написал, будет вебинар с Эльдаром. То есть это конкретное время, которое нельзя трогать. Другое время дня оно является плавающим, то есть можно делать все, что угодно. Также у меня есть задачи. Задачи мы помечаем тремя цветами. Например, если снять рампаги, я их давно их не снимал, это очень срочно, я помечаю их красным. Если послать выпуск рассылки, я, не, я вчера делал рассылку, поэтому. Кстати, подписывайся на мою рассылку, ссылка в описании. Желтым. Если не очень срочное дело. И то, что надо бы сделать, ну вот, когда-нибудь, можно не помечать. Мы помечаем зеленым. Зеленым. И у нас еще есть как бы белый, это ну типа надо сделать, ну хрен знает, хрен знает вообще. То есть вот, ну, честно говоря, у нас как бы такая, да, структуризация. Красная срочно, желтая надо бы, надо бы, надо бы. Зеленая, ну когда-нибудь, когда там вот. И белая просто, ага, типа держать в голове. То есть вот, вот примерно такая у нас структуризация. Что мы делаем? Например, вторник, да, вот расписываем план на вторник. Допустим, в 9 утра у меня кто-то купил консультацию. Я пишу 9 утра. Пишу к конс. И там такой-то клиент, допустим, Алексей, да? Вот, и потом, допустим, у меня э, там в 20.00, там я не знаю, э, стрим. Стало быть, остальное время дня у меня является свободным. Если я сижу за компьютером, если у меня есть время, я должен в приоритете делать красную задачу. То есть здесь задачи, которые подвязаны на конкретное время, то есть именно в 9.00, а красная задача может быть не подвязана ко времени, просто это может быть задача, вот я проконсультировал Алексея, у меня есть время с 10 утра до 20.00 вечера, я в это время снимаю рампаги, потом посылаю выпуск рассылки, потом записываю голос для ролика. Вот такую штуку мы используем. И здесь еще можно использовать листы, это внизу, обратите внимание, в левом нижнем углу нажимаем «Добавить лист». У нас вот 1-7 ноября был сейчас лист, мы делаем лист теперь 8-9 ноября, там, да, если на день у вас, или там, 8-27, там, то есть любое количество дней. Но я рекомендую по понедельник, понедельник удобно. Еще есть очень хорошая фишка, если вот это все не сделано, да, то это потом копируешь в конце недели и переносишь вот на эту неделю. Но это фишка не для всех, потому что некоторые просто подвиснут. У некоторых есть такая проблема, они не умеют работать с большими целями. То есть они умеют работать только с микроцелями. И если они увидят, что у них здесь вот куча-куча-куча, то есть ну не так вот, да, это будет вот так, скажем, выглядеть. То есть вот у него куча работы, которую он откладывал, откладывал, откладывал, откладывал. И оно вот так у него повиснет, он не сделает этого никогда. Это как, знаете, две тарелки помыть легко. А если у вас там посуды уже столько, что уже раковина забита, еще и рядом на столе все в посуде, тут уже как бы, ну, это нереально становится. Поэтому вот эти вот перекладывания целей на следующую неделю, оно прикольное, если вы умеете с этим работать. Меня, например, это мотивирует, что «Ой, сколько работы, я сейчас подорвусь, я буду работать на 2 часа лишних сегодня». Если у меня будет много много работы. Вот. Э, для некоторых это будет демотивацией Поэтому я не знаю, ребят, как лучше. Но, с другой стороны, у вас будет какая мотивация. Вот эти задачи, если я не закрою на этой неделе, блин, меня на следующей неделе прижмет. На следующей неделе будет больше задач. А ведь там тоже будет какая-то работа. Вот, поэтому. Тут нужно этим инструментом умело пользоваться. Вот, собственно, показал. Вы можете организовать свое рабочее время, как вам заблагорассудится. Я на это не влияю. Просто показал, ну вот вам интересно было, как я делаю. Я делаю вот так. Плюс у меня есть в айфоне приложение, довольно простое. Пишу доходы-расходы, все. Причем там без, без подробностей. То есть там приролы, приролы да, на строка строках, на продукт другая строка. Оно там какое-то копеечное, стоит что-то 15 рублей. Ну, очень удобное, то есть там можно все это... Не буду его рекламировать, денег мне за это не заплатили. Все, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мою рассылку, там много бонусных интересных материалов. Также приходите на кофе с пандой. Спасибо за просмотр и удачи вам.